Когда в твоей душе наступит вечер и от тоски захочется забыть, придут к тебе на помощь люди-свечи, останутся развлечь и посвятить. Они придут не говорить, а слушать, придут сквозь зябкий дождь и слякать ложь, согреть твою метущуюся душу теплом своей горящих и ярких душ. Им не в пиво гостями быть твоими, а будет нужно явятся опять, и темнота отступит перед ними, покорно уползая под кровать. На стенах затанцуют чудо-тени, развеселив тебя немым кино. Осенний вечер станет вдруг весенним, и запоются кады за окном. Холодный ветер, нагулявшись в волю в твоей душе, затихнет при луне, и ты расскажешь о душевной боли, о зависти, предательстве, вине. Расскажешь все, так говорят в горячке, когда терпеть становится не в мочь, и наготу души уже не прячут, и будет монолог длиною в ночь, а люди свечи будут молча слушать, светить собой и таять от огня, ведя твою измученную душу сквозь тьму в объятия будущего дня. Проснется сердце вновь при теплом свете без молнии. Но внимательных гостей. Прогнав уныние, разум станет светел, И словно горы свалятся с плечей, А люди-свечи будут тихо плакать, Не замечая, как рассвет пришел, И капли воска будут мягко капать Слезинками на потеплевший пол.